Всем привет! Невыносимый русский язык! С вами Янга. Спасибо! Сегодня коротко объясняю, как иностранцы научились считать по-русски. Здравствуйте, Анатолий Витальевич! Скажите, пожалуйста, как будет два ноль? Двадцать. Окей. Двадцать, Тридцать. четырнадцать. Стоп. Сорок. А что за сорок? Почему? Да, вы их знать, просто запомни сорок окей, запомнила дальше пятьдесят. Нет, Янгашечка, после пятерки мы начнем добавить пятьдесят. Странно, но ну, окей, я запомню пятьдесят шестьдесят семьдесят восемьдесят девятьдесят. Девяносто. А что за сто-то? Сто это один ноль ноль. Подождите, то есть 9 сто, дверь это сто? А да вообще как? А как будет две ноль ноль? Двести. А почему два превращаются в две? Да еще какой-то стиль. Да ну нафиг вам. Хорошо, хорошо. Ну дрижа не превращается кого кого нибудь дрэк. А как бы будет до 3.00? 300. Да нет. 300. Я не могу, правда? Я, я не могу, правда? Считай дальше. 300. 400. 500. 500. Да иди, я в жопу. В жопу. Понравилась наша подборка? Тогда подписывайся на Лабораторию Смеха. Да, и не забудь нажать на колокольчик.